Добрый день, меня зовут Ермак Сергей, я программист компании Кам. Сегодня я хотел рассмотреть торговое оборудование. Это кассовый аппарат Mini T61, денежный ящик, сканер штрих-кодал LV909A и торговые весы модели Камри STE GS11V. И также связь кассового аппарата со шлюзом, который дает возможность синхронизировать кассовый аппарат и компьютер. И преобразовывать данные с кассового аппарата в формат XML или Excel, который нужен для клиента, и последующую загрузку как прайсов, так и отчетов по продажам в систему 1 предприятия 8. Первая из основных задач на кассе, которые есть, это внесение прайс-листа. Товар можно вносить в кассу как руками непосредственно в кассу. Так, если, если есть шлюз и есть 1С, то можно выгружать остатки по товарам, их количество и цены, и автоматически загружать это в кассу. В кассе можно одновременно подключить два периферийных устройства по компорту. Это сканы штрих-кодов, которые ускоряют продажу на торговой точке, и в нашем случае это торговые веса электронные. Которая дает возможность увеличить функциональность кассы таким образом, что продавать весовые товары тоже в торговой точке. То есть непосредственно перейдем к кассе мини Т61, включим кассу и введем товар, допустим, весовой, чтобы затем его продать с помощью торговых весов. Чтобы ввести товар, нам надо да, внести команду 611, ввести пароль старшего кассира. Внести код товара Допустим это будет 4 уникальный код товара, который не должен повторяться. Дальше нажмем PS и введем наименование. Наименование допустим, это будет например 1. После этого нажмем PS и таким образом код товара записался и у нас есть товар. Чтобы внести его цену непосредственно в кассовом аппарате. Нужно ввести команду 612, ввести пароль главного кассира и внести код товара, который мы хотим внести, целый цены допустим 4 грина. Чтобы определить, что этот товар является весовым, вводим команду 616, вводим код товара и выбираем на экране, что это не штучные, а листовой товар таким образом мы внесли одну позицию товара в кассу и можем ее продавать чтобы не делать это вручную и как-то автоматизировать процессы допустим у нас очень много товаров у нас представлен шлюз, который дает возможность синхронизировать кассу и компьютер и в нашем случае есть 1С в уже внесены остатки то есть если мы откроем 1С где уже есть обработка, перейдем соответственно в торговое оборудование, Обработка работа с ККМ, но она не будет работать до того, пока не будет синхронизация кассы и 1С. Для этого была написана нашей фирмой специальная обработка под определенную кассу, которая дает возможность использовать весь функционал. Такого оборудования в стандартной конфигурации 1С предприятий управления торговлей для Украины или управление торговлей для предприятия. Делаем загрузка кассы в КТМ. Выбираем кассу, выбираем с какого склада, выбираем, что только остатки по кассе. Делаем кнопочку заполнить. В нашем случае отобразились весь перечень товаров, которые есть в остатке по данному предприятию выбираем лишнее, оставляем те у которого есть штрих-код чтобы потом его сосканировать на кассе у нас есть номенклатура где есть цена, есть остаток после того как мы все проверили, все устроило мы нажимаем загрузить ККМ выгрузка завершена успешно, выгружены две строки то есть две позиции мы переходим непосредственно к шлюзу Greeny System который имеет вид вот такого окошка, где у нас есть кассы есть журнал событий, где отображается какие операции мы произвели с кассой и на данном компьютере, переходим в кассу, есть кнопочка импорт и загружаем наш прайс. Операция успешна, то есть переходим на журнал событий и видим, что у нас появилась новая операция в то время как мы ее произвели, это принят справочник товаров для кассы мини Т61, количество артикулов 2. После этого, чтобы загрузить непосредственно этот товар уже в кассу, а не делать это руками, мы переходим в кассе, вводим Код. Непосредственно происходит программирование товаров. Мы видим, что прайс-лист нового списка, то есть добавлено две позиции саму кассу. Дальше можем выходить. То есть в этом меню ретейка мы видим, что есть и правый тест Это непосредственно продажи, которые уже произведены на кассе. Это анновитый прайс-лист, привирка звязку и отрематый тоже. Мы выполнили на данный момент отрематый прайс-лист и наша инструктура загрузила. Можем выйти с этого меню непосредственно в кассу и таким образом произвести продажи чтобы потом синхронизироваться с компьютером и загрузить это в 1С непосредственно закрыть смену вот а, так как у нас есть веса мы можем взвесить товар допустим это 55 грамм <coughs> непосредственно перейдем к кассовому аппарату так как мы взвесили товар и хотим его продать мы нажимаем кнопочку умножить делить у нас отображается вес этого товара чтобы показать какой это конкретный товар мы нажимаем например код 4 отобразился номер 4 цена его 2 гривны соответственно если умножить это будет 011 умножаем еще раз на эту кнопочку У нас оказывается что сумма к оплате 11 копеек мы можем внести например гривну и пропечатать продать товар. То есть видно, что бутылка была 0.11, РЖ-0. Соответственно, можем сделать еще копию чек. После того, это мы продали товар, который носили руками и пробили его на весах. Мы можем также пробить те товары, которые мы синхронизировали с нашей DNS, с нашим шлюзом. То есть допустим, у нас есть там штрих-коды. Штрих-коды соответствуют штрих на коробках. Мы можем просканировать этот товар. Вот, Но мы видим, что один товар, если нам надо большее количество, мы можем или просканировать, или внести вручную. Берем другой товар. Он добавит тот же самый чек. То есть мы видим, что в где указано сколько товаров мы хотим продать. После этого можем нажать CS, внести сумму, допустим, или ту же сумму, или внести сумму, которую мы хотим. Если это сумма, которая не хватает в кассе, мы захотим. Продачи продаче нам, кажется, не может выдать решту, потому что непосредственно в кассе нет той суммы, которую надо выдать человеку. После этого мы можем продать товар и закрыть это еще одним чеком, который остается у кассе. После того, как мы провели оплаты, в конце рабочего дня или в начале следующего дня мы можем произвести выгрузку продажа непосредственно через шлюз а, к самой DNS. Чтобы это выполнить мы также заходим в сервисное меню РТК. А, есть видправлитый звит, мы нажимаем далее, идет считывание данных, получилось 2, то есть выполнено успешно. Таким образом мы знаем, что а, непосредственно в шлюзе, если мы перейдем к шлюзу вот, и обновим журнал событий, мы увидим, что у нас есть. Получены данные отказы мини-T61 за 1.10.2015. И после этого мы можем выполнить экспорт. Указать модель кассового аппарата, так как кассовых аппаратов может быть несколько. Определить дату за которую. Или за период, или за текущий день. И сохранить или в XML, или в XML. В нашем случае обработка для 1С освоена под XML, поэтому сделаем сохранить XML. Пишем имя, которое нам удобно. Если оно существует мы его заменяем, непосредственно в журнале событий появилось, что чеки выгружены, то есть то, те продажи, которые пришли от кассы, они выгружены на компьютер. <coughs> После этого мы переходим э, в 1С управления торговлей, где в сервисе у нас есть торговое оборудование, есть работа с ККМ, есть такая обработка стандартная, которая работает в связке с той обработкой, которая была написана под определенный кассовый аппарат закрытие кассовой смены. Мы нажимаем закрытие, выбираем дату, за которой мы хотим закр закрыть кассовую смену, выбираем кассу торгового оборудования, выбираем склад, обычно это склад, с которого мы списываем товары, это те товары, которые мы загружали в прайс, и делаем закрытие смены. Закрыть смену. После закрытия смены формируется такой отчет, который был на протяжении дня, пробиты товары, формируется отчет о розничных продажах ККМ, где выведены все, все позиции, которые мы продавали на данный момент, их количество, соответственно цена. Этот отчет, если у нас все есть в остатке, мы можем провести и таким образом списать товары непосредственно в 1С-комприятии 8.2, чтобы вести итоги в конце месяца. Таким образом мы произвели полный цикл внесения в кассу товаров и продажу товаров на кассе, синхронизацию с компьютером непосредственно затем с 1С и фиксацию тех продаж для того дня, который мы хотим закрыть на данный момент после этого, как мы видели, надо закрыть смену непосредственно на кассе, чтобы обнулить товар, обнулить продажи для вот следующего дня. Чтобы сделать это на кассе, мы выходим с меню ретейка. Есть у нас несколько команд. Допустим, эта команда 501. Она делает э, дневной затычок, так называемый. Соответственно, показывает нам, что конкретно мы продали. Сумма продажи 8.90 за копейка. Э, обих и <coughs> вот это, так также есть z отчеты по кассирам z-отчеты по подразделениям допустим кассир кассиры регистрированы <coughs> вот это отчет еще по магазинам количество цена дорога Таким образом мы сделали полный цикл, в нашем случае все это торговое оборудование было любезно предоставлено нам компанией Omega Center Service и для синхронизации подключения данного торгового оборудования в 1С возможно, возможность стандартных обработок и функционала недостаточно, чтобы синхронизировать полностью 1С предприятия 8.2 например управление торговлей и кассовое оборудование, поэтому нам пришлось доработать специальную обработку которая непосредственно не затрагивает поддержку 1С предприятия 8.2 для корректной связки кассового, оборо... кассового аппарата и системы 1С предприятия 8. То есть при планировании покупки торгового оборудования и синхронизации его системы 1С 8 вы должны выбирать поставщика с опытом работы э и подключения его к учетным системам и 1С, такого как наша компания. С уважением, программист компании Ермак Сергей.